Киев неожиданно подхватил лозунги, популярные нынче в Европе, особенно в Германии и Франции, которые все мечтают вырваться из полувековых объятий Соединенных Штатов. Но если французы и немцы просто не хотят платить из своего кармана за войны, которые США затевают по всему миру, то украинцам приходится самим в них участвовать. 17 июня под посольством США киевляне призывали остановить войну на востоке Украины. Активисты общественного движения "Правда и простые" киевляне пикетировали посольство США в Украине. Главное требование людей забрать американских военных и оружие из Донбасса. По мнению активистов, Соединенные Штаты разжигают в Украине военный конфликт исключительно ради своих интересов. Больше тысячи пикетчиков пришли под американское посольство с сине-желтыми флагами и плакатами "Украина для украинцев". США это война. Солдаты США прочь из Украины. Украина независимая страна. Нами не должна править Америка, говорит участник митинга. Мы хотим жить можно, богатым. Они нещательны, изводов, из месяца в месяц. И гибнут при этом на войне. На непонятной войне неизвестно ради чего. Гибнут женщины, дети, мирное население. Мы за мир. Мы хотим, чтобы кровопролитие в нашей стране прекратилось. Для этого мы требуем убрать из нашей территории американских военных и прекратить поставки американского оружия, комментирует представитель общественного движения «Правда» Светлана Гриценко. Украина не для чужинцев! Вы слышите? Украина для украинцев! Чтобы вышли до нас сюди, на НИТО, Влада США, чтобы они не боялись выйти и взять из наших рук резолюции, Опрацеватые иди. Посольство США! до нас, представники США! Пикетчики приклеили к входным дверям посольства США в Украине петицию, которая адресована американскому народу, президенту Обаме и Конгрессу США. «Мы, украинцы, обращаемся к вам с требованием забрать своих солдат из Украины, забрать свое оружие, перестать разжигать гражданскую войну в Украине», говорится в тексте документа. По окончанию акции представитель общественного движения «Правда» Светлана Гриценко в комментариях журналистам акцентировала, что активисты будут собираться на митинги до тех пор, пока США не прекратит войну на Донбассе. Сотрудники американского посольства не вышли. Митингу